Приветствую всех. Я хочу сейчас дать вторую цифру уже о посещении зеркал. На этот раз хочу сказать о посещении спиральных установок NG, которые вот недавно сделали у нас в городе Калуга. Поскольку у меня уже был опыт посещения подобных установок, то мне было очень интересно сравнить по, своим, по своей памяти да, свои ощущения и понять, а чем они отличаются и насколько они, скажем так, эффективнее, интереснее, может быть, более а, насыщенная какая-то какая у них работа. Вот. И поэтому я сегодня себе позволила такое счастье. А, не шутя говорю, счастье, потому что вышла я оттуда в полной какой-то эйфории. И даже, наверное, именно поэтому не стала сразу делать отзыв. Надо было немножко как-то <связь> успокоиться и понять, что на самом деле со мной происходит. Вот. И хочу сказать, значит, по моим ощущениям, зеркала очень сильно восстанавливают, запускают энергетические потоки. То есть если у человека есть опыт в каких-то энергетических практиках, вы это почувствуете мгновенно просто, понимаете, то есть ваше тело сразу же отзовется и вы поймете, вот, почувствуете все это, это воздействие. Работают они по-разному, мне посоветовали вначале пойти в левостороннюю спираль, потом в правостороннюю для того, чтобы как-то гармонизировать процессы, чтобы установилась вначале там некая плата да, энергетическая. Я не послушалась, я честно говорю, не послушалась, и я пошла сразу в правостороннюю спираль. И мне было вначале там некомфортно, потому что энергии очень сильные, очень мощные, и как-то так я не очень уютно себя там почувствовала. И решила, что надо делать по правилам. Я пошла в левую спираль вначале. Там были совершенно другие ощущения. Такое было впечатление, что я как будто, я не знаю, в прохладную постельку легла. Там так комфортно, так приятно. Все, я успокоилась. Мои внутренние все ощущения пришли в такую в норму. Вот И потом я уже пошла в правостороннюю спираль, как как и планировалось и вот там были совершенно другие ощущения то есть во-первых захотелось выпрямиться то есть сидеть на стуле с ровной спиной для того чтобы вот весь позвоночник был без искривлений без искажений каких-то видимо это было прямо вот телу важно и как бы меня вот выпрямило да? далее пошли уходить просто мышечные зажимы то есть Начали выравниваться плечи, начала выравниваться шея. И э, прямо тело само подсказывало, как, какие-то движения, как-то там поменять положение тела. вот. И какое-то время это все происходило. Потом, видимо, произошла вот такая сонастройка. И э, пошла информация. То есть я уже смогла задавать какие-то вопросы и получать на них ответы. Практически так, как раньше. То, чего я хотела и то, чего мне не хватало так все эти годы. Вот, поэтому я просто рекомендую тем людям, которые занимаются своим духовным развитием, своим энергетическим состоянием, которые хотят выйти на более высокий уровень, на более осознанный уровень своей жизни, я искренне рекомендую посещать такие зеркала регулярно для того, чтобы держать себя в норме, для того, чтобы наше энергетическое состояние было благоприятное, стабильное и позволяло бы нам получать уже какой-то выход на более высокий уровень. Я буду посещать их, буду посещать их регулярно и приглашаю всех.